Сегодня 9 ноября, вторник, и мы сегодня начинаем вебинар по функционалу биржи, скрытых возможностях, которые у нас есть на бирже. Единственный момент, я сейчас еще включу показ экрана и дайте, пожалуйста, в чате также обратную связь, когда ну, видно, не видно там экран, вот, ну, чтобы не получилось так, что чтобы не получилось так, что что-то <пошло>, пошло не так. Ай -яй -яй -яй. Закон Мерфи. Если что-то может пойти не так, то оно обязательно идет не так. Плагин... Чтобы показывать свой экран в вебинарной комнате, необходим плагин. Ну вот, соответственно, который э, у меня скачан, да, и который я всегда использовал для его э, показа через вебинарную комнату. То есть, как бы, э, не первый раз, да, э, все это дело происходит. Вот, и, соответственно, вебинарная ну, то есть, я его как бы запустил, он работает. Э, и, значит, вебинарная комната мне говорит, а установи-ка ты, Максим Алексеевич, плагин еще раз. Вот. В общем, я так понимаю, что для того, чтобы показать экран, нам с вами придется еще минуточку подождать. Ага, вот, все вроде бы должно заработать. Так, у меня показывает, что экран у вас показывается, соответственно, напишите, пожалуйста, в чате, виден ли экран. Так, мне подсказывают, что видно. Значит, мы тогда начинаем. Значит, переходим на интерфейс биржи. Сегодня мне ассистирует Елена. Я попрошу, если вдруг пропадает связь или что-то не видно на экране, писать мне в Telegram, вот. потому что я буду подсматривать. У меня здесь на телефоне будет подсказочка. Если что-то будет не видно, я тогда увижу, потому что я смотрю на то, что, ну, собственно, рассказываю, да, то есть на экран монитора, и мне не видно вкладку с вкладку с сообщениями из веб-комнаты. Итак, давайте начинать. Уже время 19:05. Все, кто хотели подойти, уже подошли. Значит, мы видим стандартный интерфейс, да? Вот. И казалось бы, что, ну, тут все просто и понятно, да? Покупай, продавай. Вот, значит, Но есть фишки, которые помогут да, упростить эту работу. И начать я бы хотел, например, с того, что у нас есть отображение в стакане. Напомню, что значит, если есть заявка на продажу, то она отображается у нас в красном стакане. Заявки на покупки в зеленом, в правом стакане. И, соответственно, если кто-то выставляет ордера на покупку или продажу по той цене, которой еще пока нет на рынке, да, то они все становятся в этот стаканчик. Вот, и чем больше этих ордеров, то есть сверху вниз, они нарастающим итогом суммируются, да, то есть вот, например, по цене 0,1584 у нас есть 500 век продается, да, вот это количество, а по цене 1585 продается 1712 век, да? то есть общее количество 2212, то есть вот это количество, оно нарастающее, то есть вот это количество, это конкретно в этой строке, то есть конкретно по этой цене продают, ну или здесь покупают, да? вот, а это нарастающее, то есть всего, ну, то есть если мы вот эти вот единичные, да, которые по центру монетки сложим, то у нас всего получится... 350 921 монетка, то есть вот если мы отмотаем на низ стакана, то это будет хорошо видно. Вот 350 921 монетка, то есть вот это число, оно как бы показывает общее суммарное общее суммарное количество монет, которые находятся в стакане. И есть фишка, фишка, которую не все замечают, да, но она есть. Значит, вот если навести на количество век мышкой, то она вот такая кликабельная. Соответственно, она нажимается, вот, и вы можете увидеть, что сумма в этой строке, сумма всего в стакане, да, она может отображаться как в валюте, которая идет первой в паре, так и в валюте, которая идет второй в паре. То есть, допустим, в этих двух строках, да, у нас стоит 2026 монет вверх на продажу, если мы перещелкнем, то это на 321 доллар. То есть, если вам необходимо оценить, глубину стакана, допустим, в долларах, да, то вы можете перещелкнуть и посмотреть. Здесь то же самое для этого стакана. То есть вот такая фишка, она позволяет легко оценить, какое количество монет находится в том или ином стакане, да, по конкретной цене. Вот, это первая фишка. Значит, вторая фишка – это когда мы с вами вбиваем какую-то сумму для покупки или продажи, то что у нас происходит? Когда мы включаем какую-то торговую пару, то есть вот мы нажали кнопку, у нас загружается страница и подгружаются значения вот в эти формы покупки и продажи, вот отсюда, то есть это крайняя цена продажи, да, то есть для удобства человек продает вот по этой цене, то есть это самая лучшая цена, по которой можно... Купить для удобства эта цена сразу автоматически за вас предзаполнена, вам осталось только вбить, какое количество долларов, да, на какое количество долларов вы может, вы хотите произвести покупку, например, 2 доллара там, или 5 долларов, и за вас сразу уже сайт все считает. Да? Вот, соответственно, в обратную сторону, да, лучшее предложение по покупке вот по этой цене, значит, оно подгрузилось в этот стакан, да, чтобы вы сразу могли продать в этот стакан по, той, по самой лучшей цене. И для того, чтобы, например, выкупить определенное количество монет, для того, чтобы, ну, как бы облегчить, да, вот этот вот процесс набирания, там, то, что вы там можете набирать, да, то мы сделали следующим образом. То есть вот каждая строчка, она также кликабельна, и если вы на нее нажмете, то в ваш вашу форму покупки или продажи, сразу же подтянутся те данные, на какую строку вы нажали. То есть, допустим, у нас стоит 2012 монет век на продажу по цене 1585. Соответственно, вы хотите, ну там, на 350 долларов, да, вы хотите все эти монеты купить вот по этой цене и по этой цене, да. Или, например, вы хотите купить все монеты до цены 160. Да? То есть вы можете нажать вот на эту строчку, и у вас сразу предзаполнится сумма на да, сумма в долларах, на которую нужно купить монет для того, чтобы все это выкупить. Вот. То есть получается, что если вы нажмете на какую-то строку да, и нажмете кнопку «Купить», то ваш ордер, будет равен всем вот этим ордерам вместе взятым. То есть они начнут выкупаться, начиная с самого выгодного для вас и дальше, дальше, дальше, пока не дойдут вот до этой суммы. То есть если в процессе выставления ордера других предложений не появится, то получится, что все, что есть в стакане до определенного уровня, вы покупаете. То есть нажатием всего лишь одной кнопки. Допустим, мне нужно выкупить все до 16 центов, да, я нажал сюда, ну или там до 17 центов, да, я нажал сюда, мне все данные подгрузились, я нажимаю кнопку «Купить». То есть это необходимо для того, чтобы сделать какую-то быструю покупку или продажу, да, то есть если вы торгуете, если вы торгуете быстро, да, то есть внутри дня ловите какие-то мельчайшие падения, да, там и рост цены, то для вас это будет достаточно удобно, то есть одним кликом вы выставляете тот ордер, который вы хотите забрать, то количество монет. Это что касается торгов. Далее. Идем по кабинету. Значит, если мы с вами перейдем... Давайте сделаем так, я сейчас сделаю пятиминутную паузу такую, да, включим чат, и если вот у вас какие-то вопросы есть, ну так разобьем, да, на какие-то... Сегменты, да, наш сегодняшний вебинар. Если какие-то вопросы есть, то можете их задать. Да, чат, чатик разблокирован. Если у вас именно по торговому функционалу вопросы есть, можете задать. Просто обычно мы вопросы там на конец относим, да, но сегодня у нас такой более практич, практический, да, Получается вебинар, поэтому хотелось бы обратную связь по тому, что я говорю, да, и какие-то вопросы, если возникают по ходу, то чтобы сразу на них ответить. на да, запись будет, запись пишется, отлично, уже 10 минут записалась. Когда <с> навек поднимется? Так, оповещение в сделках. Ну, я специально вопросы, которые не по теме, я игнорирую. Значит, оповещение о сделках скоро ли будет? Роман, смотрите, мы планировали сделать, да, но этот вопрос прям вот выпал из повестки дня. Вот, я сейчас себе запишу, то есть этот вопрос быстро реализуемый, и он действительно просто выпал из, из повестки дня. Я думаю, что мы это реализуем... Течение, там недели. Да, это очень удобный э, инструмент, да, и ну он, скажем так, он не критичный, да, но для удобства э, достаточно важный. Вот, поэтому мы его немножко упустили из виду. Спасибо, что напомнили, Роман. Так, объем покупки отображается по цене покупки или с учетом всех цен, начиная с самый выгодный, так объем покупки отображается по цене покупки или с учетом всех цен. Вы имеете в виду, наверное, если нажать вот на стакан стакан, да, то здесь получается, вот если мы в доллары переведем, да, вот так. страничку на им. А, так если мы а, переводим в доллары а, и нажмем вот, 321 да а, то получается это общий объем а, который учитывает уже цену да то есть а, вот по данной цене а, 314 монет по данной цене а, тут уже поставил да а, вот это количество монет ну и так далее да то есть, получается, что вот этот объем, он учитывает, ну, который тянется из стакана, он учитывает все цены, которые у нас сверху вниз изменялись. Так, вы отходите, вы отходите когда у вас спрашивают. Ну, смотрите, когда цена век поднимется, спрашиваете вы меня. Я не знаю, потому что цена век поднимается и опускается от действий тех, кто продает и тех, кто покупает. А я администрирую процессы на бирже, я не продаю и не покупаю. Вот, поэтому я вам никак не могу ответить, когда век поднимется. Так, когда будет подсветка всех ордеров, спрашивает Ольга. Смотрите, на некоторых биржах да есть такая функция, что какие-то ордера подсвечиваются. Да? Кто-то подсвечивает ордера, которые именно ваши выставлены, да? кто-то подсвечивает ордера, которые вы, допустим, выделяете. Да? То есть если мы делаем и то, и другое, да, нужно сопоставлять, как это будет визуально отображаться, соотноситься. Поэтому вот по подсветке ордеров у нас пока нет какого-то выработанного решения. Поэтому по подсветке ордеров сейчас не скажу, вот, потому что мы пока не пришли к какому-то концептуальному мнению, как их вообще подсвечивать. Так, конвертацию малого количества монет CGC. Планируется ли? Да, да планируется. Это будет, этот функционал будет доступен. Я думаю, что… После Нового года, уже когда у нас будет доступна вот новая обновленная версия вкладывания монет в депозитарий CGC. Так, можно ли технический звук при срабатывании ордера? Спрашивает Евгений, да, я только что отвечал на этот вопрос. Мы этот момент упустили, проработаем и в течение недели-полутора запилим звуковое оповещение при срабатывании ордера. Так, ну что, на вопросы, я так понимаю, какие-то текущие ответил. Давайте тогда переходить дальше к следующей теме, к следующему разделу биржи. Планируется ли новая пара CGC? Вопрос в догонку. Пока не планируется. Пока не планируется, потому что нужно сначала расшевелить те пары, которые у нас имеются, вот, чтобы было как можно меньше а, пустых пар. Вот После этого, а, соответственно, а, по необходимости будем добавлять следующие пары. А, так, поехали. А, следующий блок. А, следующий блок у нас а, будет посвящен а, конкурсу. Про конкурс а, все слышали, точнее, все должны были слышать, но а, есть ощущение, что не все слышали, поэтому а, расскажу. Значит, смотрите, а, если мы перейдем с вами в профиль, да, а, то... Значит, здесь у нас есть раздел конкурса. Здесь самая последняя кнопка, самая правая. Значит, чтобы в нем участвовать, да, необходимо нажать вот эту большую оранжевую кнопку «Принять участие в конкурсе». Значит, после, что, значит, здесь есть описание конкурса, да, то есть смысл конкурса следующий, что в течение месяца, там, до конца ноября, да, нужно наторговать в сумме на 500 долларов. Спрашивают объем, да, суммарный объем, что это такое, а суммарный объем – это объем всех ваших сделок. То есть, если вы, допустим, купили биткоина на 100 долларов, да, ваш объем сделок составляет 100 долларов. А если вы его завтра продали, то, соответственно, ну еще на 100 долларов да, продали обратно, то, соответственно, суммарный объем будет 100 и 100, то есть 200. То есть 5 сделок по покупке-продаже биткоина туда-сюда – это будет в сумме 500. То есть это прям вот… Все ваши сделки да, в долларовом эквиваленте, они все суммируются, и в сумме должно быть 500 долларов. То есть это может быть либо одна сделка на 500 долларов, либо это может быть 100 сделок по 5 долларов. да. То есть это вы можете 5 долларов на биржу загрузить и просто гонять их туда-сюда. И для тех, кто выполнит этот норматив да, торговли до конца месяца, будет разыгран приз общей стоимостью 200 тысяч рублей. Точнее не приз, а серия призов, да, то есть депозиты будут на нашей бирже, депозиты не в том смысле, что там кто-то что-то куда-то вложил, депозиты это депозит это перевод с английского языка, да, то есть это то, что у вас есть на счету, да, то есть будут разыгрываться криптовалюты в общей стоимости 200 тысяч рублей среди всех, кто выполнил данные условия. Вот. И плюс самые активные трейдеры, да, которые участвуют в конкурсе, 10 самых активных трейдеров получат специальный приз от нашей биржи. И все это будем разыгрывать 30 ноября во вторник на нашем стриме, на нашем YouTube-канале. Значит, Что нужно сделать? Первое, нужно нажать на кнопку «Принять участие в конкурсе» да, после того, как вы ознакомились, и вам всплывает такое окошечко, что вы успешно зарегистрировались в акции. После того, как вы нажали на кнопочку, у вас появляется вот такая табличка. Соответственно, в этой табличке располагаются все участники конкурса, то есть это все, кто нажал на кнопочку и принимает участие вот в этом конкурсе. Соответственно, я тут тоже где-то должен быть. Вот он, тестовый аккаунт мой и, соответственно, оборот 0 долларов. И вот здесь вот написано, что вы участвуете в конкурсе, да, внизу вот эта галочка есть. Соответственно, и тут продублированы условия, если вы плохо читали и хотите еще раз перечитать, да, то условия для вас тут же есть, да, то есть вот эта галочка, она говорит о том, что вы галочку нажали, и вы уже участвуете в конкурсе. Вот, соответственно, дело за малым – набрать оборот в 500 долларов. Соответственно, почему я на этом заостряю внимание? Потому что все вот эти вот пользователи, которые, значит, у которых оборот составляет от доллара и до там не знаю, 100, может быть, 200, может быть, они там не до конца понимают, что такое торговый оборот, да, суммарный там или еще что-то, или может быть, они, ну как бы торгуют, да, не глядя на оборот вообще в принципе, да. То есть сегодня я хотел подчеркнуть, да, что необходимо до конца ноября, да, сделать суммарный оборот 500 долларов минимум, да. То есть вот у нас сейчас на данный момент 90 участников, которые выполнили условия конкурса, и между вот этими 90 участниками будет, будут разыгрываться призы общей стоимостью 200 тысяч рублей. Вот, времени еще полно, до 30-го еще раз, два, три, три недели, то есть этого вполне достаточно даже при там, депозите 10, 20, 30 долларов нагонять оборот в 500. Вот, напомню, между первыми 10 участников, первые 10 участников, кроме участия в розыгрыше, получат еще специальные призы от нашей биржи. Вот, это что касается конкурса. И смотрите, важный момент. Вы в таблице можете обратить внимание, что есть пользователи, которые каким-то образом да, там обозначили себя. Вот, Например, Дмитрон вот. или какой-то, например, 1270. Вот, чтобы вы себя легко находили, чтобы у вас не было вот таких вот непонятных цифр, которые… это ваш реферальный код сюда дублируется. Чтобы у вас таких вот реферальных кодов не было, чтобы вы красиво себя могли найти по вашему имени, то в базовых настройках необходимо заполнить поле «Никнейм». Да? То есть это специальное поле, которое мы добавили для того, чтобы вы в конкурсах могли себя находить. И, соответственно, это первый конкурс, который у нас на бирже проходит в таком формате. И в дальнейшем мы будем устраивать такие конкурсы на конкурсы лучших трейдеров. И если сейчас у нас участие в да, розыгрыше является просто набор объема торгов, то в дальнейшем мы будем проводить... Конкурсы именно для трейдеров, да, то есть кто круче торговал. Вот, то есть мы немножко а, добавляем, да, методику подсчета, вот, а механически все будет происходить точно так же, да, то есть вы нажимаете кнопочку, отсматриваете себя в таблице, а, красиво торгуете, ну, красиво, в смысле, прибыльно, да, а, и наблюдаете себя в этой табличке, как вы занимаете какие-то определенные призовые места. Вот, а, неустрашимый хомичелло, вот, красивый ник. Вот, сразу видно, человека выделяется из общей массы трейдеров. Вот, значит, вот такой вот интересный лайфхак, да, как заработать, получить какие-то дополнительные средства. И вообще, в принципе, если мы говорим о том, как что-то получить дополнительно на халяву от нашей биржи или от наших партнеров, то обязательно заходите в раздел. Аирдроп – это значит, здесь вот на CoinGalaxy, если нажать на главную страницу, то в, ну, не в кабинете, получается, а на главной странице сайта есть меню и здесь вот ссылка на аирдроп. Значит, соответственно, у нас здесь все законченные аирдропы отображаются, да, которые у нас проводились, а также действующие аирдропы. То есть вот как раз кон конкурс трейдеров мы тоже отнесли к аирдропам. Может, чуть-чуть переименуем а, страницу, ну, потому что это там скорее конкурс, да, но а, смысл, в принципе, тот же самый, да, что за какие-то несложные действия ну, вы можете получить а, криптовалюту бесплатно. А, и также а, активен аирдроп, то есть, ну, тоже можно назвать аирдропом, да, это по субботам у нас а, совместно с а, нашими партнерами Чекмейт, Крипт Ческрес проходят а, конкурсы, а, а, турниры по шахматам и шашкам каждую субботу где разыгрываются призы от биржи Galaxy? Разыгрываем каждую неделю какую-то отдельную криптовалюту. Последняя игра у нас была за Тон Crystal, И в следующей неделе, наверное, тоже будет Тон Кристалл разыгрываться. Вот, так что у нас страница Airdrop. Вы можете следить за активными Вот, Это был второй... Блок, о котором я хотел рассказать, да, поэтому сейчас опять перейдем к блоку вопросов и ответов. И вы можете задать вопросы относительно того, как вы участвуете да, в наших активностях. Так, я, наверное, ага, вот, Лена, спасибо. Я кнопку, кнопку включения чата никак не, не мог найти. Соответственно, задавайте вопросы, пишите о том, участвовали ли вы, ли вы в аирдропах, в розыгрышах и прочем, чего не хватает ну, в этом плане. да, Или делитесь своими впечатлениями и задавайте вопросы на эту тему. Кольга участвует в аэродропах. Я думаю, что не зря участвует, потому что мы достаточно часто производим, да, какие-то выплаты, скажем так, конкурсного, да, там розыгрышного или просто поощрительного характера. И для новичков, да, то есть, если у вас есть знакомые, которые хотят научиться торговать, да, там и так далее, это неплохой Вариант для того, чтобы начать, да, то есть, например, человек условно там, есть у него там тысяча рублей, чтобы попробовать, да, там он попробовал, куда-то там слил их и сидит расстроенный, да, а тут у него есть реальная возможность ту же тысячу рублей собрать аэродропами, то есть раздачами, да, и, в общем-то, опять пустить их в дело, то есть продолжить торговать. Так, взломали b 2 альфу. Безопасно ли у нас хранить монеты, спрашивает Ольга. Смотрите, если мы говорим о безопасности, да, то здесь нужно понимать, что вопрос достаточно многогранный, да, потому что чем больше биржа, тем больше рисков, да, потому что мы знаем о историях взломов не только бирж, которые небольшие да, и ну, условно, там, которые не справились да, там, с вопросами безопасности, но также, если ну, то есть чем больше биржи, да, то есть тем больше, скажем так, и профессиональные хакеры ее атакуют, да. поэтому по мере роста биржи всегда параллельно растет безопасность. Да. Если говорить о нашей бирже, да, то мы обкатывали ее больше года, да, то есть она, если помните, в 20. -х если вы давно с нами работаете, да, то в течение всего 20 года, и, по-моему, даже начала 21-го, там такая плашечка была, что мы работаем в режиме бед тестирования то есть мы реально запустили биржу и обкатывали ее уже в таком рабочем режиме, да, то есть вот в 20 году нас можно было ломать, нас ломали, нас там, самое, атаковали, вот, местами успешно, да, но у нас как бы все это местами успешно, я имею в виду, что мы находили, да, какие-то дырки безопасности, да, через которые хакеры пролезали, да, и мы их тут же заделывали, да, то есть, соответственно, потерь, да, как таковых у нас нет, но у нас есть опыт уже взаимодействия с хакерами и опыт, скажем так, по безопасности, да. То есть вот в данный момент мы работаем в штатном режиме, да, и я могу с уверенностью сказать, что безопасность у нас на… Уровне. Кроме этого, есть еще на CoinGecko, по-моему, у CoinGecko партнеры, которые именно проводят аудит безопасности. Я думаю, что в втором году мы созреем на проведение аудита по безопасности и добавим к себе в коллекцию сертификат о том, что мы прошли проверку по безопасности в каком-то модном аудит-центре. Так, вопрос от Андрея. Как бы замотивировать наше сообщество для того, чтобы оно наставило лайков и написали комменты под видео? Ну, смотрите, если имеется в виду видео, ну, какие-то конкретные, да, то, в принципе, любая, ну, любая мотивация, она должна быть естественная, да, то есть, если мы в том или ином видео доносим какие-то волшебные, полезные вещи для людей, да, то оно, соответственно, берет больше лайков и комментариев и так далее. Вот. Соответственно, то, что от нас зависит, да, от нас как от спикеров в любом видео, мы стараемся максимум донести какую-то полезную информацию, поэтому чем больше мы полезного несем в массы, да, тем лучше отзыв в виде лайков и комментариев. Вот. Что касается, ну, какой-то искусственной дополнительной активности, да, то здесь, наверное, речь скорее не о том, что нам нужны лайки и комментарии на каких-то конкретных видео там на YouTube, да, вот, а о какой-то цельной концепции продвижения, да, когда нам необходима именно вот активность в каких-то там соцсетях и так далее, да. и в рамках биржи мы, например, это будем решать после Нового года, да, когда у нас обновятся условия вложения, да, денег на депозит, CGC я имею в виду, депозитарий, а у нас как раз вот будут различные условия, да, выполняя которые вы можете в любой месяц пополнить депозитарий. Вот, соответственно, одно из условий, ну, то есть главное это торговый объем будет, а дополнительные условия, которые тоже можно выполнять и какую часть CGC класть в депозитарии, это как раз будут активности в социальных сетях, на форумах и прочее. То есть мы будем создавать такие задания, выполняя которые активные участники будут получать возможность доволожить CGC в депозитарий и большую часть прибыли получать. Так, будут ли запущены NFT-токены в качестве тестового варианта для того, чтобы привлечь новых игроков? Смотрите, NFT-токены точно на биржу запускать не будем, потому что NFT не имеет отношения к криптовалюте. да, То есть NFT это вот здесь, а криптовалюта это вот здесь. Да? То есть это разные вещи. Вот, У нас биржа, у нас про торги, у нас про трейдинг, поэтому NFT это просто не наша тема, не тема CoinGalaxy. Вот, так, на вопросики поотвечали, и переходим к следующему к следующему пункту, про который я хотел рассказать. Это, собственно, применение CGC. Значит, если мы вот здесь вот на вкладке перейдем на последний пункт CGC, у нас есть три варианта применения монет CGC. Соответственно, про все давайте по порядку. Первый, ну, опять же, да, сегодня рассказываю про те фишки, которые немногие знают, или там, ну, не все, да, у нас изначально там из сообщества века пришли, там год назад, да, и не знают про депозитарий, там, про скидки на комиссии, про оплату листинга и так далее, да, поэтому будет полезно вам посмотреть, и если вы этого не знали, то применять, да, потому что, собственно, все это делается для того, чтобы вы имели возможность получать дополнительные какие-то плюшки а, от использования площадки CoinGalaxy. Значит, первое – депозитарий. А, что это такое? А, здесь вот достаточно подробно описано, да, что мы а, торговую прибыль, а, которую получаем ежемесячно, да, 1-2 числа, а, но ну, обычно 1 распределяем между всеми, кто вложил а, в депозитарии свои а, токены CGC. Вот, значит, всего в депозитарии лежит 155 878 CGC, то есть это, ну, порядка там 200 или 300 пользователей, которые положили свои токены в депозитарий. Соответственно, фишка депозитария в чем? В том, что пополнить, да, вы не, не, не всегда можете, да, то есть в 2021 году у нас по маркетингу уже пополнения не будет, Пополнение будет открыто с 1 января, и оно будет открыто для тех, кто делает объем на бирже или выполняет какие-то другие полезные для биржи вещи, то есть активно помогает нам в развитии площадки. Вот. А вывод, соответственно, у нас открыт постоянно. То есть вы можете CGC в депозитарии закинуть, получать часть от торговой комиссии, и, соответственно, когда они вам понадобились, вы их свободно можете вывести в любой момент на свой торговый счет, то есть вот сюда, на баланс. Вот сюда. И, соответственно, отсюда их уже продавать стаканчик. Значит… Что здесь забыл я еще озвучить, то, что чем больше вы CGC положите, тем на большее количество прибыли вы можете рассчитывать. Значит, приведу пример. Да? Допустим, допустим, у нас за месяц торговая прибыль составила там 100 тысяч долларов. Да? Вот. Ну, это я такую цифру взял круглую и которая нас ждет в ближайшем будущем, когда мы начнем расти кратно по торговому обороту, да, потому что это именно торговая прибыль, это именно та комиссия, которую биржа взимает при проведении операции покупки и продажи криптовалюты. Значит, 100 тысяч мы заработали, да, 50% из них распределяется между держателями токенов CGC. То есть мы делим на 2, и получается, что 50 тысяч долларов мы распределяем между всеми, кто положил монеты CGC. Вопрос, как распределяем, да, то есть если бы все эти 155 тысяч были вашими, то все 50 тысяч долларов вы бы получили на руки, но получается так, что эти 155 тысяч токенов вложили разные люди, поэтому согласно проценту, да, ваших токенов в общем котле депозитария у вас будет начисляться процент от этих 50 тысяч долларов, которые мы распределяем. То есть, допустим, если у вас, если ваши, да, из этого 1558 токенов, да, то есть вот здесь вот у вас будет 1558 написано, то есть вы вложили, да, в этот котел 1558, это получается 1%, да, ну, я так на глаз, да, то есть это будет 1% от всего количества, да, ну, чтобы, как бы, Понятно было, да, и вы, соответственно, получаете 1% от 50 тысяч долларов там, умножить на 1%. А, то есть вы получаете 500 долларов, если а, у вас а, 1% от общего а, количества CGC в депозитарии. Ну и так далее. То есть, если у вас больше от общего числа, то значит больше процентов получается. Если меньше, то меньше. С 1 января напомню у нас округление будет идти до 1 процента да поэтому вопрос там периодически задают минимально сколько необходимо положить да то есть на данный момент минимально это 11 джесси на который да, чисто символически да там что-то начисляется но с 1 января мы немножко систему округления поменяем и получается чтобы чтобы чтобы чтобы получать минималку, да, нужно, чтобы был хотя бы процента, То есть как посчитать? Значит, вот смотрите, 155 тысяч – это 100%, да, соответственно, просто запятую тут проставляем, да, то есть убираем за запятую. Значит, два символа – это у нас будет 100%, да, то есть это получается 1558 монет – это 1%, да, соответственно, еще… Два символа убираем, это получается вот 15 CGC. Это как раз будет 15,5. Да? 15,5 CGC это 0,1 процента. То есть получается, что 15 это уже начисление не будет, а от 16 CGC это будет 1 сотая процента начисляться. Вот. То есть минималка будет одна сотая процента. Соответственно, если общее количество CGC будет расти, то минималка необходимое для начисления, тоже будет расти, да, потому что это процент от общего числа. Соответственно, если будут выводить из депозитария, то, соответственно, будет падать минимальный процент, необходимый для получения. Вот. Это что касается депозитария. Далее. Скидка на комиссии. Вот смотрите. Значит, недавно мы эту функцию запустили, да, поэтому не все про нее знают. Значит, если мы сюда переходим, здесь вот по кнопочке раскрывается полное описание, да, как это все работает. Сейчас расскажу вам на словах, покажу. Вот смотрите, значит, у вас есть баланс. да, Вы хотите вывести, вот у вас, допустим, 10 долларов, да, вы их хотите вывести. Значит, если вы их выводите через Payer, например, да, комиссия составляет 3,5%. То есть вот вы выводите 10 долларов, а получаете получается 9,65, да? то есть 3,5% комиссии вы заплатите за вывод. Соответственно, вы можете получить скидку 10% на все выводы. То есть, например, смотрите, если вы хотите вывести 100 долларов, да, то, то вы, получается, на комиссию тратите 3,5 бакса. То есть, если вы за месяц выводите 100 долларов или больше, да, то вы платите комиссии 3,5 доллара. Значит, теперь смотрите, как работает скидка. Значит, мы заходим в раздел CGC, и значит, вот здесь есть два поля: Значит, заморозка и скидка. Сначала для того, чтобы вот эта кнопка стала активна, чтобы получить скидку, да, вам нужно заморозить 50 CGC. Вот здесь вот все написано, да. То есть заморозьте там. Нажмите продлить, скидка у вас будет отображаться. Здесь все написано. Значит, первое, что нам нужно сделать, заморозить. Вот мы нажимаем. Значит, замораживаем 50 CGC и, значит, вводим копчу. Значит, успешно заморожено. Окей. Значит, кнопка неактивна. Да? Почему? Потому что для того, чтобы активировать функцию, необходимо, чтобы был хотя бы один CGC сверху еще. Да? вот Поэтому я специально сделал так, чтобы показать, что вы можете в любой момент их разморозить. да То есть, вот смотрите, вы берете разморозить 50 CGC и просто их размораживаете. То есть, если вдруг что-то пошло не так, без всяких комиссий вы их размораживаете. Все, значит, вот ваши 55 CGC, как было, так и доступно. Вот если мы проверим. Вот тут, кстати, удобная кнопочка «Скрыть нулевые балансы». Раз, и здесь у нас остаются только те, которые, на которых что-то лежит. Вот, 55, все, все доступны. Всего 55, доступно 55, все на месте. Значит, нам значит нужно, чтобы у нас активировалась кнопка, чтобы у нас было заморожено 50 CGC плюс… 11 GC за каждый месяц предоставления скидки. То есть, вот допустим, 51 замораживаем. Вот это уже должно хватить. Показываю так подробно, чтобы вы все нюансы сразу видели. Значит, вот опять сообщение, что заморожено. 51. Вот смотрите, 51 заморожено. И доступно токенов из заморозки 1. Да? То есть 50 у нас все время замороженные остаются. Один это у нас для оплаты скидки. Значит, далее мы с вами нажимаем продлить. Значит, и выбираем, сколько нам месяцев. Да? То есть, если бы мы пополнили не на 51, а допустим, на давайте еще раз заморозить. Давайте еще один заморозим, ну, чтобы видно было. Так. Так. Вот смотрите, теперь 2 да, доступно, потому что 52 заморожено. Значит, нажимаем кнопку продлить. И вот здесь у нас уже есть вариант: на один месяц или на два месяца. То есть максимально на 12 месяцев вы можете сразу одним движением скидку купить. Но я сделаю на один месяц, да. 80. Так. Убиваем. Вот, и а, наша скидка активирована на месяц, да, то есть а, вот здесь написано, что наша скидка действует до а, 9 декабря, до 19.43 в Москве, то есть вот ровно в то время, когда я активировал, то есть ровно а, месяц. Вот, а, и еще один CGC у нас остается на случай, если мы захотим еще на месяц продлить. А, вот, а, и смотрите, что у нас происходит. То есть все операции у нас отображаются в истории по заморозке, разморозке, а, и если мы теперь а, выводим так, баланс, Вводим вводим на Payer. Вот, смотрите, была комиссия, 3,5%, да, сейчас 3,15%, то есть скидка 10%, да, то есть если мы выводим 100 долларов, то мы уже платим не 3,5%, а 3,15%, да. То есть получается, что эта скидка 10%, да, она справедлива как для вывода, так и для вывода любой валюты то есть если мы берем допустим вывод cgc ну вот, то вместо 5 да, это четыре с половиной cgc ну самое популярное направление если я сейчас выберу допустим там USDT, например, да. ну просто чтобы наглядно показать да например trc да? вместо 28 мы заплатим 252 то есть получается 2 8, минус 2, 52. Мы экономим 28 центов. Да? Соответственно, если мы сделали там 12 выводов за месяц, да, то есть больше трех долларов, то мы уже отбили наш 11GC, который стоит 3 доллара, который мы заплатили за месяц выводов. То есть если вы делаете от 10 выводов в месяц USDT, то вы уже, скажем так, на комиссиях экономите. Вот, то же самое касается вывода долларов, но если про USDT мы говорим про количество выводов, да, потому что фиксированная сумма, да, там 2,8, то если мы говорим о выводе именно долларов фиата, да, напомню, что вывод фиата у нас происходит на Payer Perfect, и там комиссии заложены платежной системой, да, они у нас именно в процентах идут, да, то тут нужно высчитывать, чтобы вот эта разница, да, она составляла 3 доллара, то есть это сколько там будет, порядка 1000 долларов, наверное, в месяц, если вы выводите, да, если не ошибаюсь, ну я так прям на глаз, вот, то, соответственно, есть смысл вам эту функцию активировать, это скидка на комиссии. И смотрите, интересный момент, если вам вот эти 50 токенов замороженных понадобились, да, то есть вот смотрите, если мы разморозить нажмем, вот мы размораживаем один токен, Допустим, размораживаем один токен и у нас остается замороженных 50, то есть это необходимый минимум, вот 50 необходимый минимум для того, чтобы скидка наша действовала, работала но если нам прям срочно нужно их продать, да, вы можете их разморозить хоть все 50, хоть там 20 но вот здесь вот Предупреждение есть, да, что если на балансе остается меньше 50 CGC, то ранее приобретенная скидка а, будет аннулирована. То есть если мы с вами а, разморозим, допустим, а, ну, 20, 30, 50, неважно, да, то есть если у нас 50 а, замороженных токенов не остается, а, то а, скидка а, будет аннулирована. То есть вот видите, скидка неактивна. Вот, то есть кнопка неактивна, скидка неактивна, потому что замороженных 50 монет у нас на балансе нету. Вот, и если мы с вами после этого перейдем в вывод, да, то увидим, что опять комиссия штатная 3,5%. Да, то есть скидка обнуляется, если вы эти монеты выводите из заморозки. Вот, это по функционалу комиссии, да, то есть опять же посчитайте сколько вы в месяц выводите и вполне возможно что вам дешевле за 11 GC в месяц оплатить скидку на комиссию да, и пользоваться кроме этого кроме этого кроме скидок на вывод да еще предоставляется скидка на торговую операцию скидка 33 процента надо было наверное показать до разморозки ну чтобы уже там времени тратить да вот здесь когда вы проводите торги у вас скидка 0,15%. процентов да соответственно если если вы на месяц активировали да на 11 gc активировали скидку да, общую, то это скидка 10% на вывод и 33% на торговлю. То есть у вас будет не 0.15, а 0.1. Вот так у вас будет. 0.1. Вот а, то есть, это, опять же, если у вас а, большие обороты по, торгу, по торгам, а, то, соответственно, тоже эти обороты необходимо учитывать. Да? То есть а, за 11 GC в месяц вы можете сэкономить и на выводах, и на торговле. То есть для тех, кто активно торгует, скидка тоже имеет место быть. Далее, третий раздел – это оплата листинга. Значит, здесь точно также раскрывается подробное описание, как это работает. То есть, соответственно, у нас есть претенденты на листинг. Сюда мы добавили те монеты, за которые у нас в чате проголосовало большинство участников биржи, в часть в Телеграме. И, соответственно, мы собираем сообществом, сообществами, да, может быть, у каких-то монет, ну вот скорее там, Плексовские ребята что-то как-то тухловато пока поддерживают. Ну, я так понимаю, что вот у нас близкие к листингу у нас Кардана, которые собрали 714 из 1000, и Шиба Ину 193 из 500 собрали, да, то есть для того, чтобы поддержать листинг монеты, да, необходимо нажать кнопку «Принять участие» напротив конкретной монеты, то есть если вы хотите, чтобы у нас на бирже торговался кардана вы переходите по кнопке «Принять участие», можете почитать про саму монету, какое-то описание, нажимаете кнопку «Вложить CGC» и, допустим, там выбираете, какое количество CGC вы готовы вложить. Ну, у меня тут, биржевые CGC есть я так чисто символически вот один CGC добавлю вот и соответственно вот здесь у нас отображается что один CGC да вы вложили в поддержку листинга кардана соответственно кардана 715 уже из тысячи набрало. Вот, соответственно, как только какая-то монета набирает необходимое количество CGC, то мы передаем в технический отдел монету для листинга. Соответственно, если вы хотите, если вы представляете какое-то сообщество криптовалюты и администрация, например, не считает нужным там куда-то что-то дополнительно листить, да, а вы, как представитель крипто-сообщества, да, Считаете, что было бы неплохо залистить, да, то вы можете вот на адрес админ собак в написать с вашим предложением. И после модерации мы тоже сможем добавить вашу монету в список социального листинга или народного листинга, как мы его здесь называем. Вот, соответственно, если по монете никаких телодвижений нет, там в течение месяца-двух мы пока не регламентировали этот промежуток времени, но я думаю, что где-то месяц-два к этому промежутку где-то и придем, да, то есть, если мы видим, что монета не набирает, не, не находит поддержки у аудитории, то мы ее снимаем из данного списка, да, и все монеты, вот 20 монет, допустим, по линку, которые были заморожены у участников, они всем возвращаются на баланс. То есть мы здесь не берем никаких комиссий скрытых, да, то есть если монета не набрала, и мы видим, что она не набирает, да, не находит поддержки, то все монеты вернутся на баланс. То есть монеты у вас будут реально списаны только в том случае, если вы проголосовали за какую-то монету, которая... Идет у нас на листинг, да, и мы эти деньги тратим непосредственно на техническую, техническое сопровождение листинга, то есть на оплату разработки. Вот. Это что касается использования монет CGC и дополнительных возможностей, которые дает вам биржа. Соответственно, готов ответить на последний блок вопросов. У нас как раз 10 минут осталось примерно, восемь 10 минут. И по использованию CGC, ну и в принципе там любые вопросы можете в чат задавать. Так, а пока, вы, пока вы пишете вопросы, что-то у нас тут висит в чате. Так, подскажите, а когда примерно будут озвучены новые условия пополнения депозитария? Ведь 1 января, получается, их уже нужно будет выполнить, чтобы докинуть CGC в депозитарий. Да, Эльвира, именно так. Получается, так как одно из основных условий будет это торговый объем, который необходимо будет выполнить за предыдущий месяц, да, то получается, что к концу ноября, я думаю, что как раз вот 30 ноября у нас будет вебинар или стрим с розыгрышем, да. мы как раз озвучим условия по депозитарию, в том числе по торговому объему, да, который нужно будет выполнить с 1 по 31 декабря. Вот, то есть как раз месяц на выполнение условий по объему или каких-то дополнительных условий по активностям в социальных сетях и на форумах. Все это будет в вашем распоряжении 30 ноября. И срок выполнения условий как раз вот в течение декабря будет доступен. И Для тех, кто выполнил данное условие, с 1 января уже можно будет докинуть монеты в депозитарий. Так. Между тем чат открыт, и вопросы вы можете писать. Так, Андрей, скидка на вывод. Получается, CGC замораживаем, они не сгорают. То есть после торгов их остается столько же, сколько и было заморожено. Да, все верно. То есть получается 50 CGC у вас лежат в заморозке для того, чтобы была активна функция скидки. И по одному CGC в месяц это уже идет непосредственно оплата да, данной услуги. То есть получается, что один CGC в месяц вы как бы платите бирже да, за предоставление данной услуги, а 50 CGC у вас заморожены, вы их в любой момент можете разморозить, когда вам будет необходимо. Ну, соответственно, с учетом того, что если у вас активная скидка есть на данный момент, то она сгорает, поэтому есть смысл размораживать их, когда скидка вам уже не нужна. Я просто более, ну, достаточно подробно на этом моменте остановился, да, потому что, собственно, это, ну, такой важный момент, да, и мы даже вот прописали во всех окошечках, да, когда размораживается, что там с Скидка будет аннулирована, там будьте внимательны. Но по своему опыту знаю, что некоторые сначала нажимают кнопки, потом читают, поэтому на этот момент внимание обращаю. Так, о Сергей, внутренние вопросы, наверное, я думаю, что лучше задавать внутренним образом Сергей спрашивает про общение с агрегаторами. Да, сейчас после форума у нас появилась регистрация официальной биржи, да, в Британские Виргинские острова. Это та юрисдикция, в которой зарегистрирована компания, выпускающая теза. Также эта юрисдикция использовалась компанией Фикс Прайс, которую наверняка знают все жители России, для выхода на IPO, когда FixPrice выходил на IPO, тоже они BI регистрировались. Вот, поэтому юрисдикция интересная. И после того, как мы зарегистрировались, мы ведем, скажем так, возобновили переговоры с агрегаторами, такими как CoinMarketCap, CoinGecko, о том, чтобы нас все-таки более широко представляли на их страницах. Вот, поэтому данная работа тоже ведется. Так, как биржа будет регулировать эмиссию CGC в стакан а, на продажу? Спрашивает Андрей. <coughs> Значит, смотрите, а, регулируются следующим образом. Значит, а, все, что есть сейчас а, в обороте, это то, что а, продавали 180 тысяч CGC на предпродаже а, в, в 2019 году. Вот, соответственно, а, соответственно дополнительно что-то выводить на рынок мы не будем, пока цена не поднимется до отметки там 10-50 долларов за монету. Даже, наверное, скорее ближе к 50, да? потому что а, на, а наша задача – да, а, держать монету в определенном коридоре для того, чтобы у нее был и запас хода вниз, и запас хода вверх. Да? А, поэтому, а, соответственно проваливаться вниз, да, она будет только по мере того, как, допустим, появляется какое-то дополнительное предложение, да, то есть, соответственно, вниз нам ее, ну, нам как бирж, да, как компании, которая регулирует да, каким-то образом цену, есть смысл ее давить вниз, когда она, допустим, дойдет до отметки 50 долларов, да, потому что нам необходим ну, какой-то коридор Соответственно, вот когда до 50 долларов она дойдет, да, мы можем выкидывать какое-то дополнительное количество монет на рынок, да, чтобы цена чуть проседала. Вот, соответственно, когда она доходит до нижнего края коридора, да, необходимого нам, да, то наша задача наоборот поднимать. Ну, потребность да, в данной монете, то есть вот этот момент у нас, скажем так, он будет регулироваться естественным образом да, через популяризацию биржи и функционала, который будет доступен за данную монету. Вот, Поэтому, соответственно, вверх она будет подниматься естественным образом, да, а вниз, соответственно, она будет опускаться только в том случае, если она слишком сильно растет. Да, то есть нам э, пампа-дампы здесь по этой монете э, не интересны, ну не интересно в том плане, что там не будет э, там 10 x да, там тысячи иксов. А, то есть, если она будет э, ходить в диапазоне там от 10 до 50 долларов, да, то это будет э, ну, там, сколько? 5, 5 иксов, да, то есть не больше, вот. То есть, э, как-то так. А, ну и, соответственно, еще момент забыл, мы же сжигаем а, каждый месяц, да, CGC-шки, а, которые 25% от, от, от торговой прибыли, да, мы тратим на выкуп CGC и сжигание, то есть это единственная а, мера, которую мы а, как биржа, ну такая, искусственная, да, немного мера, а, которую мы как биржа применяем для а, роста цены. Так, а, мало людей просто смотрят. А, на... Так, не, Сергей, вопросов достаточно, потому что у нас регламент мероприятия час, у нас осталось пару минут, и как раз еще там один-два вопроса, на которые смогу ответить. Так, сколько всего CGC, когда монета будет в 50 и более долларов, будут ли торговые пары с ней расширяться, имею в виду CGC принять на крипту? Да, это, об этом я говорил в начале мероприятия в начале вебинара, да, то, что пока монета набирает ну, скажем так, количество участников, да, которые ей торгуют, которые ее держат, то смысла пока нет, да, потому что там за доллар, за биткоин можно купить. У нас еще была пара с эфиром, мы ее убрали пока, потому что там вообще никто не торгует. вот, Поэтому по мере того, как аудитория биржи будет расти и популярность монеты будет расти, то постепенно мы, конечно, добавим еще какие-то пары, которые будут необходимы. Так, и финальный вопрос, наверное, сегодня от Сергея. Скажите, зачем после отмены ордера на продажу еще одно одно с подтверждением? Смотрите, очень часто были случаи обращения в поддержку, да, когда пользователь, ну, скажем так, закрывает не тот ордер или ну, то есть, ну, допускает ошибку, да, то есть тыкает не на тот ордер. А, потом, а, и потом а, получается, что он там не продал или не купил монету по нужной цене, да, потому что там, цена ушла вверх-вниз, вот, а, поэтому а, когда вы создаете ордер, да, а, здесь понятно, что тут нужна прям быстрота, вот, а, поэтому как мы там никаких дополнительных он не вводили, хотя они у нас тоже были, вот, но мы все-таки их убрали, да, потому что, ну, это совсем мешает торговать, вот, а если, соответственно, у вас уже ордер выставленный, а, то, ну, как бы скажем так, тут уже более обстоятельно надо да, подходить к отмене ордеров. Поэтому мы вот это окно предупредительное оставили, да? вот. А, вроде бы а, этих самых жалоб не было, вот а, от трейдеров, да, но если вот скажем так, от аудитории будет поступать обратная связь, что все-таки это скорее мешает, чем помогает, да, то мы можем рассмотреть вопрос того, чтобы это окно убрать, но, повторюсь, на данный момент от него больше пользы, потому что при отмене ордера уже не так важна скорость, но при этом уменьшается возможность нажать на какую-то не ту кнопку, выбрать не тот ордер для отмены. Вот. На этом я, наверное, сегодня уже закончу, да, потому что регламент мы сегодняшний выработали. Сейчас мы с вами мероприятие провели. Всем спасибо, кто смотрел до конца, кто задавал вопросы, участвовал в обсуждениях. А вам я желаю торговать, практиковаться и зарабатывать свои иксы на торговле. Всем пока-пока.